Здравствуйте, с вами Сергей, Чевы вы на канале Азия. Сегодня у нас небольшой анбоксинг очень маленькой коробочки смарт-часов. Пойдемте за кадр, я вам покажу ее. Так, большая коробочка даже в кадр не врезает. Так. Ну давайте смотреть, что там внутри. Вот такая вот коробочка, увы туда. Она даже в кадр не врезает. Давайте втышем там внутри. Берем волшебные крючки. Эх, китайцы хорошо запаковывают. А что это тут у нас? А это у нас... Смарт-часы. Разные модели, начиная с самых популярных детских, заканчивая вот таким вот. Как бы премиум сегментом под костюм, металлический полностью ремешок. 3D-дисплей, все дела, можно с них звонить, говорить, шагометр. Дорого, богато, элитно. Давайте сейчас опять перенастроим камеру и будем смотреть более детально, что тут творится. Надеюсь, сейчас кадры видны только мои руки, давайте перейдем к первой модели, это, если не ошибаюсь, KH-88, а, нет, это Z1, естественно, китайцы не пишут ничего на коробках, только логотип и название какое-то, никакой больше информации нету, то есть ваша фантазия, крейте что хотите. Открываем, Нас встречают вот такие вот часики Z1. Что это за смарт-часы и в чем у них магия? Выполнены они достаточно по китайским меркам качественно. Такой вот ремешок, вот такая вот стандартная застежечка. Защелкиваем. Они сзади, сзади ABS пластики контактный разъем, также пульсометр, тут, дин, тут динамик, единственная кнопка управления на них и экранчик. Включаем. Играет музыка. Стилизация под Android. Выбор языка давайте оставим пока английский. Вот встречает нас вот такая вот менюшечка. Так, фокус. Кнопка включения-выключения. И ставим меню. В меню все стандартные функции, начиная от того, чтобы просто добавить контакт человека, либо синхронизировать с помощью телефона, заканчивая. Заканчивая возможностью звонков прямо по ним, но они без сим-карты. Все звонки происходят через Bluetooth соединение Вы устанавливаете приложение на свой смартфон, синхронизируете вместе часами, и вы можете теперь звонить, говорить по ним, ну и осуществлять какие-то мелкие функции, типа шага метра, режима сна, управление музыкой, управление камерой. Ну, что? Красивые, хорошие часы. Да, можно о них сообщение еще читать это достаточно удобно под пиджачок под более что-то серьезное качество не самое супер супер видите тут более металлический а тут уже грянцевая окраска но качественное стекло даже если снять пленочку и тут еще кнопка управления еще одна сенсорная давайте перейдем к следующим часам Хотя мы не постоим, что у этой в коробочке. В коробочке китайский USB-кабель и инструкция на... на английском языке. Да, только на английском. Ну что, перейдем к следующей модели. Тоже это за модель у нас такая. Кстати, опять все хорошо запакуют. Даже открыть не могу. а, с другой стороны. Это детские часы DF25, как они у нас называются в России. Это вот такие маленькие, компактные, относительно детские часы. Главное их плюс это неубиваемость. Посмотрите. Какой толстый корпус из пластика с защитой от воды. То есть э, сейчас в Китае у ребят в школе, в садике, у них нет телефонов сотовых. У них с собой вот эти наручные часы. В эти наручные часы вы вставляете сим-карту. И можете в любой момент с помощью приложения, либо обыкновенного звонка позвонить по специальному номеру, либо на этот номер связаться с ребенком, послушать, что происходит вокруг него, а также с помощью GPS увидеть, где он находится, что очень важно и актуально для родителей на данный момент. Надеюсь, часы заряжены. Да. Их функционал минимален. Так. Они, кстати, сразу на русском, вы видели. Их функционал минимален э, до уровня. Позвонить по двум-трем номерам, и посмотреть количество шагов. Чат. Добавиться в друзья. Шагомета. Сканировать код для приложения. Все. И одна кнопка звонка. Ну, либо выбора опции. То есть, забили позвонить маме, папе, бабушке, дедушке. Кому-нибудь. И все. Главное то, что эти часы позволяют вам следить за ребенком. И сейчас это очень популярная модель, а также именно эту модель очень сложно убить. И она защищена от воды. И я не думаю, что в детском саду ее смогут уничтожить чем-то кроме молотка. В комплекте, как всегда, идут вот такие вот инструкции. Инструкции, кстати, на русском уже языке в этот раз. Вы ну, сами часы русифицированы. И китайский USB-кабель. Что очень важно. Для зарядки. Все это поставляется вот в такой вот фильменной, безбрендированной коробочке. Опять же, наклеивайте любые наклейки, пишите любые описания. Можете заказать любую коробку для них. Ну что, давайте упакуем их и перейдем к следующим часам. Это у нас самые известные, наверное, детские часы во всем СНГ, да может, и в мире. Модель Q50 от Vonalex. Очень популярный производитель. Расскажу вам краткую историю. Есть такой крупный бренд Vonalex. И они одними из первых начали делать качественные детские смарт-часы. Это завод, на котором можно заказать самое высокое качество часов. То есть это э, дисплей, который хорошо видно, батарея, которая долго держит. И в них будет GPS, в отличие от многих заводов, которые делают удешевление без шагометра, без GPS, э, без поддержки некоторых сим-карт и с плохим дисплеем. Давайте откроем. Вот эта фирменная коробочка, одна из первых версий. Теперь они в основном идут в пластиковых коробочках прозрачных. Но можно встретить еще качественные версии и в таких коробочках. Давайте откроем, посмотрим. В комплекте USB кабель для зарядки, Отвердочка китайская, одна штука и инструкция опять же на русском языке. Тут краткое содержание, по каким номерам надо звонить, чтобы связываться с часами, какие команды добавлять, что они умеют. Сами часы Q50 получили тоже культовый статус за счет их неубиваемости. У них ми самый минимальный функционал, который есть, это OLED-дисплей. Есть LED-дисплей, есть OLED-дисплей. OLED-дисплей, он виден более под другими углами. У него лучший угол обзора Они сами более контрастны и потребляют меньше энергии. LED-дисплей, они более низкого качества и стоят дешевле. Сейчас где-нибудь тут будет картинка для сравнения. Их функционал заключается в том, что никакого сенсорного управления, только железные кнопки. Так, они просят для меня вставить сим-карту для любых действий. Можно добавиться в друзья и все. И есть кнопка, чтобы позвонить на первый номер, либо на второй. Это их ограничение. Первый номер, второй и все. Сзади, естественно, находится. QR-код и ID, точнее, мой номер для идентификации на заводе. Это очень важно, чтобы, чтобы проверить гарантию ваших часов, чтобы проверить их качество. Ну и чтобы их просто добавить. Учитывая то, что дешевые версии Q50, они часто оснащены плохой батареей, либо без GPS, либо с плохим экраном либо могут не работать с вашими сим-картами и им нужна как минимум простая прошивка, а иногда они просто не поддерживаются на уровне радиомодуля Ладно, перейдем дальше к другим часам Так, а вот мои до интересностей. Модель а, V7K Она приходит вот в такой вот пластиковой упаковке бренд завод Очень хорошо запечатанная на два куска скотча, при том скотч хорошего качества. Давайте оторвем. Смотрите, какая красота нас встречает. Вот эта штука очень часто от них теряется. Будьте аккуратней. Единственное, наверное, минус этих часов. Вот все, вот в таком виде. То есть крышечка, батарейка отдельно, кабель заряда и инструкция полностью на русском языке. Для детских часов это всегда актуально, потому что родители покупают своим детям, и иногда родители не технически подкован и должен знать, как настроить их. Но... Эти часы со симптомином картой и флешкой то есть у них вставляется сим-карта и функционал аналогичен Q50, то есть вы можете в любой момент позвонить на них узнать, что происходит вокруг вашего ребенка, либо полностью связаться с ребенком, либо ребенок может позвонить вам, но главное то, что у этих часов достаточно расширенный функционал сами они сделаны очень качественно, хороший дисплей встроенный шагометр, телефонная книга возможность э, соединиться по Bluetooth, сделать даже фотографию. В них встроенная камера. Да, я синий, потому что тут пленка. Вот такая вот камера. Календарь. Посмотреть фотографии, твиттер, ватсап. Facebook даже вроде был. Да, Facebook. Эти часы можно прикрыть, но ну, не только детям, но и не всем взрослым они подойдут. Ситуация такая, то, что это очень качественные часы с от воды. Они не самые стойкие, как Q50, то есть их не стоит кидать в стену, но они полностью выполняют свой функционал, вы можете созвониться с ребенком по видеосвязи. Эти это, по мне, самая качественная модель из доступных на рынке на данный момент. Единственная, она не так хороша для детей, которые могут. Для маленьких детей, которые могут кинуть свои часы в стену. Но именно качество, совершенно качество этой модели одно из самых лучших. Вытаскиваем батарейку. Также функционал. Очень широкий функционал что это у нас тут такое это у нас фитнес браслеты. и в данном случае это э, копия mi band 3 под названием m3 что умеет эта фитнес штука она у меня сейчас находится на руке это вот такой вот, э, фитнес браслет from factory mi band 3 так ловись, фокус Не могу сфокусировать камеру. Вот. Показать время, показать погоду, количество шагов, дистанция, калории, сердцебиение, давление, режиме тренировки, сообщения и настройки. Чем хорош? Если вы хотите читать сообщения со своей руки, ну, синхронизироваться со смартфонами и читать сообщения, то это самый доступный вариант. Также его возможно плюс, возможно минус в том, что у него полностью цветной экран. Да, в нем нет NFC, и в Mi у него больше поддержка, но вот такого вот циферблата одного, посмотреть погоду, сколько сделано шагов, и прочитать сообщение, когда они приходят на телефон, его хватает полностью за глаза. Плюс, некоторым больше нравится From Factor Mi Band 3 а Смотрите, какую золотую коробочку я нашел. Вот какая золотая коробочка, что в ней? В ней В 88 большая объемная коробка тут кабель для заряда тут пусто и инструкция на английском языке Давайте посмотрим часы более детально такие вот часики к 88 достаточно популярная модель. Вот такой он длинный толщины. Это полностью смарт-часы со встроенной сим-картой. То есть по ним можно говорить, можно звонить, можно созваниваться. И они могут вам заменить в какой-то степени телефон. Полностью черный экран. Играет музыка. Часы оборудованы пульсометром, шагометром. Ну и всеми функциями, что обыкновенный телефон, то есть это отправка сообщений, чтение, подключение по Bluetooth, показывать уведомления, функции фитнес-трекера, измерение сердцебиения, режимы тренировок, чтение сообщений, которые вам приходят на телефон, отправка имейл сообщений. Удивляет. Увы, на них, насколько я понимаю, нету WhatsApp. А. Да, на них нету WhatsApp. Либо я найти не могу, но на них есть видеоплеер. Что удивляет. Вот такие вот красивые часики. Выбираем достаточно качественно люфты кнопок. Вот они минимальные. Нажатие очень четкое. Дисплей в темноте будет виден, с учетом сильной подсветки. Тут есть другие циферблаты. Они далеко скрыты в настройках. Давайте перейдем к следующей модели. Всем знакомые Ivo. Это копия Apple Watch от мира китайских производителей. Вот такая вот красивая коробочка. Полное анг... описание на английском языке и ссылка на приложение. Доступен в трех цветах. Давайте откроем это чудо. Вот так вот сдвигаем. Все очень стильно. Переворачиваем, потому что китайцы положили не той стороной. Тут пластиковый кейс. Прокладочка, чтоб часами ничего не случилось. Ну и сами китайские Apple Watch отдельными мешками, которые совместимы с оригинальными Apple Watch беспроводная зарядка для часов и инструкция в комплекте все дорого стильно, богато прям как у Apple достаем сами часы надеюсь они заряжены это версия ivo 2, то есть у нее нет колесика у нее полностью механические кнопки фокус Вот такая вот красота, 3D стекло, хорошая покраска, крепление очень качественное, подходят а, ремешки от оригинальных Apple Watch и подходят естественно копии, но копии не все очень хорошо на них садятся. Давайте включим их. Наверное сел, а нет, вот включается. Версия 2, она больше в виде фитнес-трекера. Так, Упс, прошу прощения. А, тут листается в бук-меню. Достаточно плавное меню. Функции как и шагометра, так и измерения пульса. Тут есть датчик. Сами часы. Соединяются с вашим телефоном. На них установлен, как и WhatsApp. Опять немножко скрылась. <соединяющие> Facebook. Шагометр. Управление музыкой. Возможность по ним говорить. То есть, если вы синхронизировались с телефоном, можете по ним разговаривать. В общем, это полный... Китайский аналог, китайское видение за небольшую цену на Apple Watch. Хорошая штука. Давайте ее уберем и посмотрим на старшего брата, на версию iVoo 3, которая уже с колесиком. Это более новая, более крутая версия предыдущих часов. Они вот уже в такой минималистичной коробочке. Просто белая коробочка без надписей. Apple любит минимализм и вот так вот они выглядят. Все точно так же, два ремешка, беспроводная зарядка и инструкция на английском языке. Сами часы уже вот с такой стильной кнопочкой, это на ней пленочка, не переживайте, у кнопки люфт маленький, но присутствует, хотя у этой даже посильнее, чем нужно. Кнопочка является единственным органом управления, помимо вот этой кнопочки, то есть их два. Сейчас мы их включим. Цвет черный, матовый, совместим с ремешками от оригинальных Apple Watch. Ну и шагометр в том же стиле, пульсометр, прошу прощения. Тут уже меню вот в таком формате то есть это меню как на apple watch то есть куча пузырьков если их полностью зарядить они даже не будут мелкие торможения видны как в данном случае на низком заряде есть и более классическое меню если вы его любите Что. по ним тоже можно звонить, разговаривать они тоже показывают шаги, измеряют пульс и в общем это полностью функциональные смарт-часы, которые посоединены к вашему телефону по Bluetooth вот такая вот большая длинная коробочка M3 Watch это спортивные часы, это аналог Aivo, это что-то похожее на Aivo, но в таких вот красивых больших коробках с кучей надписей и возможность скачать приложение. Открываем. Нас встречают, как всегда, китайский кабель зарядки по микро USB и вот такие вот стильные часы как, как с ремешком, как Nike Sport, но эта модель на потолще, а его, будет. Давайте посмотрим детально поближе. Фокус. Уже видно то, что качество обработки не такой, не, не намного лучше. А уже хуже, чем у Айва. Больше люфт кнопки. Ну и сама толщина. Давайте попробуем включить их. Сразу на русском, но заряд батареи низкий. Это полностью функциональные смарт-часы в отличие от Тайво. По ним можно звонить, говорить и не нужно обязательно соединение по Bluetooth с телефоном. В них уже встроено, в них можно установить сим-карту. Можно серфить интернет, сидеть в Фейсбуке, в Твиттере, в Уасапе, делать фотографии на такого среднего качества камеру. В них установлен шагометр, режим насколько вы долго спите, не спите. Ну и просто обыкновенный функционал обыкновенного телефона. Жалко, что в нем нету пульсометра. Это не очень хорошо для часов, которые заявляются как спортивная. Ну и красивенькая менюшка. Ну что, дорогие подписчики? Ну что, дорогие подписчики, слушатели и просто кто случайно забежал сюда на канал. Сегодня у нас вот обзор небольшой такой коробочки и мы практически закончили. У меня нету больше для вас новинок. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Если вам интересно, я сделаю подробный обзор на какие-нибудь из этих моделей. Мне интересно услышать ваше мнение. С вами был Сергеевич, вы были на канале Азия, Лес Азия. Большое спасибо, до свидания и удачи вам.